Привет, друзья! Вы на канале Easy To install Меня зовут Виталий. Сегодня мы будем устанавливать доводчик стекол на Chevrolet Spark. Я еще этой работы не делал. Сейчас попробуем разобраться. Но перед тем, как мы начнем, я хочу объявить спасибо всем большое за подписку. Нас уже больше ста, хотя канал я начал достаточно недавно. По достижению 200 подписчиков я буду делать подарки. Каждому подписчику я не смогу сделать, но мы будем делать розыгрыш. Для участия в розыгрыше нужна подписка. Это главное. И смотрите видео, я объявлю о правилах розыгрыша. Доводчик у нас выглядит вот так. Приобретен он, скорее всего, на Алиэкспресс. Я так думаю. В комплект входит провода модуль инструкции все стандартно ничего необычного а нет еще есть двухсторонний скотч для крепления начинается все как обычно с разборки смотрим где у нас есть заглушки заглушки есть везде достаем любимый пластиковый инструмент так подбираем чем мы будем это делать Сейчас попробуем так снимаем заглушечки аккуратненько так здесь у нас так ну шевролет как обычно головки на 7 звездочки заготавливаемся здесь как обычно есть стопор на данной модели автомобилей шевролет всегда делает стопоры теперь чтобы нам вытащить пост управления нужно открутить все саморезы Откручиваем все саморезы, снимаем кнопочный пост. Можно этого, в принципе, не делать, но я думаю, так будет удобнее добраться к проводам. Итак, цепляем обратно и смотрим, где у нас есть силовые цепи, которым можно зацепиться. Так, ну далее все стандартно. Цепляем на массу. Контрольку. Сейчас найдем массу. О, вот так, есть. Итак, мы освободили провода для того, чтобы подключиться к силовым цепям. Теперь нужно определить, какой провод куда идет. Для этого нужно взять контрольку, подключить ее на массу и пройтись по толстым силовым проводам. При этом нужно... При включенном зажигании. Так, включаем зажигание. Так, зажигание включается у нас очень громко. И проверяем каждый провод. То есть здесь плюс постоянный есть. Здесь нету. Пробуем на поднятие нажимаем поднятие кнопки появляется плюс вот этот провод нам нужен тот который идет на опуск нам не нужен именно который на поднятие так один есть продолжаем дальше здесь тоже плюс постоянный висит следующий берем так вот второй провод и вот третий провод так, три стекла, которые без авто, у нас есть силовые линии. Водительская дверь у нас э, с автодоводчиком. То есть работает в автоматическом режиме при полном нажатии клавиши. Берем схему и смотрим. Э, у нас э, этот модуль цепляется в разрыв кнопка мотор. То есть вот в эту цепь надо в разрыв именно включить организуем разрыв зачищаем так и пока оставим подготовим модуль так модуль у нас с одним разъемом единственным так и в одном положении вставляется до щелчка обязательно и разбираемся с проводами что у нас есть значит у нас есть цепи питания как обычно красный черный провод сажается на постоянный плюс затем для того чтобы у нас э, не закрывались окна в момент когда зажигание включено здесь обязательно будет э, ну скорее всего белый сейчас посмотрим по схемке так смотрим в схеме white acc то есть это первое положение ключа, ну или зажигание. То есть здесь он. При подаче на него плюса у нас автоматически окна закрываться не будут. То есть он дезактивируется. При пропадании он активируется. Затем активация происходит лог негатив триггер, лог позитив триггер. То есть нам нужно один из этих проводов выбрать. Один из них коричнево-белый, это негатив при подаче минуса активирует закрытие окон коричневый позитив ну я сейчас посмотрю что у нас здесь есть потому что это Chevrolet на Chevrolet это достаточно проблематично найти плюсы и минусы так как мы искали уже силовые цепи и они не всегда здесь присутствуют вот. то есть разберемся откуда можно взять какой-либо сигнал и затем уже будем убирать тот, который нам не нужен. Так, все остальные провода идут по парам. А, еще по Фиолетовый топ-виндоу, 20 секунд, минус триггер. Это если у вас стоит сигнализация, вы можете на сигнализацию, на вывод, на котором появляется минус при закр... постановке на ох... в охрану на 20 секунд, 20-30 секунд можно установить э, вот этот провод, и он будет закрывать стекла при подаче сигнала именно сигнализации. А, теперь остальные провода у нас идут по парам и вот пара синий, синий, белый вот они потом зеленый зелено какой там, серый, да? зелено-белый тоже вторая пара, вот третья пара серый и серый-белый и желтый, и желто-белый, четвертая пара эти пары идут, обязательно нельзя путать. То есть разрыв мы сделали на проводах. Один, провод идёт, один конец разрыва идет на кнопку, второй на мотор. И здесь смотрим, на мотор идет цвет, чистый цвет, без полоски. Обязательно не перепутайте, в противном случае вы устроите короткое замыкание. С полосочкой идет в сторону кнопки. То есть на каждой паре с полоской цвет на кнопку чистый цвет на двигатель продолжим теперь с водительской дверью для того чтобы с водительской дверью нам разобраться нам нужно снять парозащиту потому что модуль управления именно этим подъемником находится там за ней Пару защиту снимайте крайне осторожно, потому что если вы ее нарушите, вам придется ее восстанавливать. Итак, для того, чтобы нам сделать управление вот этим движком, здесь приходят силовые цепи. приходят просто питание. Плюс и минус. Сейчас проверим. Так, ну минус черный, я так думаю здесь постоянное питание при включенном, при выключенном зажигании оно здесь есть обязательно и здесь есть контрольные цепи, по которым приходит закрыть или открыть сигнал с кнопки а все остальное происходит уже здесь так, чтобы нам подключить к этому стеклоподъемнику нам нужно разобрать данный модуль и подключиться к силовым цепям именно его Так, верточка у меня немножко слабовато, но открутить можно как я и говорил, здесь все на звездочках. Так, здесь у нас тоже стопор есть. Стопор нужно вытянуть для того, чтобы нажимался клапан. Итак, после того, как открутили, должно вытаскиваться. Здесь находится процессор и микродетали, которые осторожно нельзя повредить. Вот. Для того, чтобы определиться, куда, какой провод нам нужно ликвидировать, нужно взять контрольку, включить зажигание. Сейчас у нас машина будет немножко опять ругаться. После того, как она проругалась, ставим контрольку на один из контактов. Так, не видно. Вот так. И пробуем открывать. То есть он будет включаться и тут же выключаться. Это тот самый контакт, который нам нужен. Выключаем зажигание. Снимаем разъемчик. Так, теперь для того, чтобы снять плату... Нужно воспользоваться отверточкой, но очень осторожно, здесь у нас пайки нет, поэтому она снимется. После того, как она снялась, нужно будет вот этот контакт отрезать и подогнуть так, чтобы у нас при постановке обратно платы было организовано место для того, чтобы туда припаять провода. Итак. Теперь чтобы у нас сюда провода протащить, так как у нас здесь корпус, через этот корпус протаскивать провода и паяться будет неудобно. Надо будет проделать отверстие здесь в корпусе. Для этого берем шуруповерт и сверлышко небольшое так и проделываем отверстие на пустое место и берем от нашего модуля который мы будем устанавливать одну пару неважно какую это большого значения не имеет так модуль у нас будет здесь значит можно сразу просунуть эту пару проводов Посмотреть где у нас модуль будет стоять, примерно так. Размер примерно такой вот. и обрезаем и просовываем в это отверстие. Так. Так, вот у нас полоска и вот чистый, чистый на двигатель. Так, теперь берем платку, и на платке у нас провод получается с этой стороны. Так, как там будет мало места, мы его припаяем прямо с этой стороны сразу. Так, и начинаем собирать модуль в обратном порядке. Так, находим, где у нас все контакты. Вот правильно сделал включаем паянчик переделываем как говорится 7 раз отмерь один отрежь у нас никто ничего не отрезал придется паять заново так у нас конденсатор не дает не провод не дает стать конденсатором на свое место то есть надо перепаять его под другим углом сейчас мы этим займемся распаиваем то что натворили вот так и запаяем его этой стороны так меряем что у нас получилось так ну все так уже лучше и теперь вытягиваем излишки проводов обратно так и сажаем все на свои места Аккуратненько усаживаем латку и подталкиваем контакты в отверстие с металлизацией. Все, плата у нас на месте и разрыв организован. Также это все подпаяно уже к модулю. Так, для того чтобы это все выглядело красиво, мы сейчас это изолентой обработаем так паяльничек вот теперь на самом деле больше не понадобится берем изоленту и окультуриваем наш провод так пока освободим модуль и установим на свое место плотно вставляем так теперь Возвращаем на свои места саморезы и закручиваем. Так. Далее для проверки работоспособности э, надо поставить модуль, потому что в нем соединяется как раз таки через реле. Соединить разъем, включить зажигание. работает закрываем пароизоляцию Остальные провода у нас вот эти три пары. Этот разъем. Так, чтобы у нас все это совместилось, надо выяснить, есть ли тут у нас питание от зажигания. А, оно есть. Вот оно. Так, синенький провод с белой полосой. Значит, нужно белый провод вместе с этими тремя парами запустить в сторону кнопочного. Аккуратненько. Все это упаковываем, чтобы было красиво и подвязываем к штатной косе. В паре мест хватит. Итак, у нас три пары проводов. И здесь тоже три пары проводов. Подключаем, как у нас и было задумано, чистый цвет на мотор. чистый цвет на мотор это значит синий например цепляем в сторону двигателя на желтый тогда на желтый черной полосой тогда синий с белой полосой так, цепляем. изолируем Так, и остается синий с белой полосой. Он будет в сторону кнопочки. Также на желтый. Затем зеленый с серой полосой. Посадим на него серый. Чистый серый сажаем в сторону двигателя. Так, серый с белой полосой зацепляем в сторону кнопки. И последний провод у нас остается. Так. И тот зеленый с серой полосой. И тот зеленый с серой полосой. Интересно. Какой из них кто? И как теперь разобраться? Так, поспешили. Ладно, сейчас разберемся, подключаем модуль. Надо же, все работает, удивительно. Попал правильно, итак, подключаем зеленый опять чистый в сторону мотора и подключаем зеленый с белым также на стороны кнопки зеленого-серого так все работает значит здесь мы подключили теперь подключаем на зажигание белый провод Так как зажигание у нас не выключено, он показал плюс. Так, зажигание желательно выключить при этом, потому что минус мы еще не подключили. И возвращаемся под пленочку под пароизоляцию как я показывал ранее у нас плюс и минус постоянный приходит на блок управления водительским стеклом вот и я так думаю что это самое правильное место для подключения для подключения питания этого модуля так Упаковываем косичку для красоты ну и защиты. Так. И... Так, у нас, значит, получается два провода. Здесь надо проверить центральный замок. Здесь на центральный замок у нас идут провода силовые но так как это шевроле то скажу честно не факт но проверить нужно так и посмотрим что у нас на сером проводе так ничего зеленом тоже ничего Так, и на желтом. Так, попробуем с желтого провода взять сигнал на закрытие стекол. Так, на закрытие у нас минус идет. Минус. Здесь при закрытии появляется минус. Вот на него и попробуем подсадить. Так, минус у нас по схеме. Минус у нас по схеме негатив триггер, браун-вайт, значит коричнево-белый, черный и красный, три провода проводим под пароизоляцию. Так, здесь немножко неуютно стало, у нас дождичек начался, поэтому будем двигаться как можно быстрее. высовываем вот пароизоляцию, Так, продолжаем. Нет. Вот еще немножко увеличить. Так. Теперь закидываем сюда. Так, здесь у нас получается черный. Черный и красный мы должны зацепить на разъемчик питания. Так. Здесь у нас толстенькие провода. Вот этот зелененький и черненький. Это питание модуля. На него и подсадим. Так, значит, сначала цепляем минус. Так, затем посадим плюс. Так, посадили плюс, посадили минус. Так, быстренько все изолируем. Непредвиденная ситуация, мы попали под дождик, его обещали к вечеру. Так, закрываем сюда, так, сажаем, минус, да, наверное, туда нужно перемещаться, и продолжим под навесом. Так, мы переместились под навес, открываем окна, проверяем сработает ли у нас при закрывании. Так, вот у нас двери работают, при включенном зажигании ничего не происходит. Выключаем зажигание, Все сработало, водительское, второе, третье и четвертое стекло отработало все получилось так как задумано было можно нас поздравить не понадобившиеся у нас провода фиолетовый и коричневый обрезаем так изолируем маскируем их под общую косу нас есть двухсторонний скотч, так клеим его на обратную сторону. Берем обшивочку, смотрим, куда у нас можно прилепить. Так, можно прилепить над динамиком как раз место есть хорошее. Так и клеим его на ровную поверхность. Итак, друзья, вот у нас что получилось, при закрытии дверей закрываются окна, на Chevrolet Spark это возможно, значит и на другой Chevrolet возможно, а также на любую другую машину, то есть, как бы, пусть не пугает то, что есть авто, авто тоже обходится, чуть сложнее, но это возможно. Подписывайтесь на канал, чтобы подписаться нужно нажать на эту вот кнопочку, ждите новых видео. Вы сами хотите поучаствовать и вы находитесь в Корее. В фейсбуке есть группа, называется так же, как и этот канал, easy to install. Там можно зарегистрироваться или отправить сообщение. Жду ваших предложений. Всем удачи!